Хэй ребята, я выпустил видео в новом интересном формате, из которого вы узнаете про обладательниц самых больших форм в аниме. Ссылка на ролик будет в правом верхнем углу в подсказке и по ссылке в описании. Обязательно посмотрите и поддержите лайками и комментариями. Всем спасибо и приятного просмотра. Нужно удалить весь воздух, и Рамен окажется в вакууме. Мы уже делали такое. О, когда создавали телефон. Эти трубки очень сложно делать. Стоп! Рамен в вакууме? Зачем это? К великому сожалению, я не знаю. Я возвращаюсь за зал. Но ведь кровь еще идет. Я отлично понимаю, что Мэйнни все равно в зале я или нет. Но для меня каждая минута и секунда жизни Майны важны как воздух. Вот это настрой. Ну, за твою прилежность я покажу тебе один из своих самых любимых фокусов. Правда? Внимательно смотри. Вот. Как тебе этот фокус? Это был мой любимый трюк с голубем. <TV> Дорога сюда заняла у меня целых шесть дней. Ханрон и Азами находятся довольно далеко друг от друга. Шесть дней на поезде с пересадками не так уж и плохо. Что, на поезде? Нет, я бегом. Чего-чего? Ты бежал? Да. Я понимаю, обычно выходит быстрее. Нет, нет, Эллой, твоя выносливость поражает!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 Любовь. Я в этом уверена. Вот, значит, как? В таком случае... Как раз это мы и не учли. Согласно американскому психологу Бершайд, романтические чувства включают в себя и любовь, и ненависть. У вас были друзья другой расы, значит. Как вы поняли, станк вызвал эльфику лону. Стройная с обворожительной улыбкой. Ветеран труда с трехсотлетним стажем, а самой уж ей 659. Станку, правда, такие нравятся. Кажется, люди совсем не врубаются в возраст эльфов. Но я тоже первого уровня и без оружия. хоть отдышаться! Что? С одного удара неужели это кипарисовый посох героя? Ага, раскатала губу. Поэтому ты к городской страже пришел? Да, ты верно понял. Эй, Грушис! Поехали на обход! Хорошо. Бывай. Ну и ладно, а я, пожалуй, сбудусь. Нет, друг мой, ты пойдешь постигать меч. Есть. Вроде бы это было в Киото пять лет назад. Погоди. О, Ицуки! Так-так! Попалась! Мы тебя обыскались вообще-то. Теперь все в сборе. Можно идти. Ицуки! Я решила все же привиться! Ты пойдешь со мной! Погоди, ты! Лесики братика вовремя! Молочина! Это огненные эльфы, а не псы. И я тебе не братик. Я скрытый свет. Не пойдет. Не отступить! Нападай! А? И они типа лучшие. Моя мама рисовала. Что? Твоя мама художница? Ага! Научные иллюстраторы, если быть точнее. Ого, круть! Так! А переписывать контрольную? Ой, Сузу. Хорошо, что я пришла проведать тебя. Учение света, а Ваньку потом поваляйте. Из грез в реальность. Госпожа Суя! Ренна, я тоже хочу с вами. Интересно, правда, что такие большие всегда всплывают? Что всплывает? Блин, хватит скрывать свою ауру. Прошу прощения. Так, что всплывает? Надувные круги. Я думал, точно ли они будут плавать. Учитель Сайтама, я хочу задать вопрос. Какой? Как думаете, чего мне не хватает? А разве не силы? Большое вам спасибо! Спасибо! <гас> <гас> Нет, не бери пример с Сайтабы. <гас> <Генус! гас> Слова лазерная винтовка многие люди понимают неправильно. Я не знала, как это им объяснить. Ну же, ты обязана знать. Хорошо, тогда объясни мне, Эрика. <гас> Что? Будет лучше, если ты сама разберешься. В каком смысле шансы есть я провожу не надо давай отнесу тренируйся до сих пор у меня не было шансов а теперь появились получается я только сейчас появился на свет да не волнуйся, ты так сильно! По сравнению с Саманой Хара для меня просто какой-то червяк! Вот-вот! Я уже давно совершенно в нем разочаровалась! Спасибо, что помогли! И почему же мне так больно это слышать? Рот закрой, Я ведь как-никак военная, а галантная и хладнокровная. Как строгий инструктор! Да, как строгий инструктор! Вы все свиньи? Да, мам! У вас страшные глаза? Да, мам! Да! Волю в кулак? Да, мам! Говорю да! уже, Никаких мини-юбок не будет! Каждая косточка болит. Мы должны Что послать туда кого-нибудь. Это... Я это... не возражаю. Вау, <связь> спасибо! Ладно, просто спроси Камбо об остальных деталях. Конечно. <связь> Что? <связь> Чего? Приятного <связь> <связь> <Би> полета. Чего? <связь> <связь> <связь> <связь>